Дорогие украинцы, мы завсюду были, есть и будем братами. Я переймаю выклик в делу в добраченном марафоне от Андрея Палуты. И моцно хочу, как война на вашей земле скончилась, как наихучей загоились, нанесенные этой войной раны. Я моцно обнимаю всех наших коллег-правооборонцев, зараз на передовой, которые допомагают отстоять незалежность и правы человека у своей краине, демократию и каштовности человеческой угодности. Я хотела подтримать не только делом в этом марафоне украинских правооборонцев и людей, которые потерпели от войны в Украине. Эстафету передаю Валентину Стефановичу, Паулу Сапелку и Владимиру Лобковичу.